Неверньюс приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. С вами Адель Шемилова. Сегодня вы узнаете. Как получить 100 баллов по ЕГЭ? Мисс Студенчества Приворского федерального округа обучается в КФУ. Казанский федеральный университет и школа волшебства Хогвартс. Что общего? Учитель – профессия сложная и ответственная, в которой без душевной доброты и индивидуального подхода к детям делать нечего. Не зря говорят, что учитель – это призвание, а не обычная работа. В преддверии праздника в Казанской ратуши состоялось чествование педагогов, которые подготовили выпускников по предметам ЕГЭ на 100 баллов. В преддверии осеннего праздника Дня учителя в Казанской ратуши состоялся городской форум педагогов, подготовивших казанских выпускников по предметам ЕГЭ на 100 баллов.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 в Казанском федеральном стартовал студенческий фестиваль ⁇ День первокурсника ⁇ Первым свою программу представил Инженерный институт. Чем удивляют первокурсники в этом году, расскажет наш корреспондент.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 Еще русский писатель Федор Достоевский говорил, что красота спасет мир. Какую именно красоту он имел в виду, внешнюю или внутреннюю? Героиня нашего следующего сюжета совмещает в себе и первое, и второе. Наш корреспондент Анна Глазунова пообщалась с обладательницей титула титулами студенчества Приворского федерального округа.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 Не только внешне составляющие человека, но и внутренние, безусловно. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На этом все на сегодня. С вами была Аделья Шамилова. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. И до новых встреч в эфире.